Всем привет, давно не виделись. Мы с вами находимся на моей кухне и сегодня мы будем готовить. Но готовить мы будем не еду, а будем готовить информацию, себя к сезону 2021. Сегодня 18 февраля, Грузия, мы находимся в Батуми. Я занимаюсь недвижимостью последние три года и в сфере управления, аренды и продажи. И это видео будет как раз про недвижимость в Батуми. А в основном э, про э, недвижимость, связанную с апартаментами в Орби-Сити, э, больше всего. Потому что последние два года я работаю в этом комплексе. Именно занимаемся управлением и продажей, и арендой. Э, потому что комплекс находится в центре города, удачная локация, э, первая линия. Большой объект, много апартаментов, много работы, удобно и комфортно там работать, поэтому все мое внимание я сконцентрировал еще два года назад в принципе вот в одно место. Что касается управления, вот, и в основном продаж, и в основном вообще аренды, это все вот в Орби сити Также косвенно как-то связана конечно же другая недвижимость, которая есть в Батуми, потому что цены в принципе ситуация всех одинаковая вообще по регионам, поэтому видео про недвижимость вообще в Батуми. Вот. Я буду обращаться к собственникам апартамента Форби Сити, но у кого-то, если здесь есть недвижимость, то у вас одинаковые вопросы и одинаковые у всех ответы, в принципе. Сегодня цена на покупку и вообще цена на недвижимость упала в Грузии, потому что в Грузии очень сильно связана с внешней политикой и если в мире что-то вот происходит, как сегодня пандемия, карантин, коронавирус, страны закрыты, то Грузия очень сильно на это реагирует, так как нет туристического потока, и Грузия зависима от туризма. Как бы этого не хотелось бы, возможно, кому-то, но реально от туризма здесь зависит, вот как на мое мнение, это 50% экономики, потому что все остальное – это побочное, это недвижимость, соответственно, это для кого? Для туристов. Автомобили для кого? Там, опять же, там, или на экспорт, или там, для туризма, для тех людей, которые приезжают сюда пользоваться арендой выращивают там что-то там опять же для кого потребление для туризма население грузии три с половиной миллиона вот а туристов было 8 10 миллионов вот последние года вот и конечно ну то есть в два в три раза больше туризма поэтому это очень сильно влияло на экономику грузии не сегодня когда этого нету источника э, финансирования то страдают практически все отрасли э, тем более э, Правительство ввело комендантские часы, сделали карантин всех кафешек, магазинов. Вот только с первого числа открыли летники и как-то более-менее запускают сейчас экономику. Ситуация, конечно, к лету уже немножечко будет поживее однозначно. С 1 марта открываются спортзалы, и детские сады, и школы. То есть какое-то оживление уже, конечно, есть. Вот. Но комендантский час... Продолжается, даже если туристы сейчас будут ехать сегодня в Грузию, то э, по факту они даже не погуляют нормально, э, все закрыто. Вот, поэтому э, еще ситуация такая неоднозначная. Вот, но, э, наверное, будет восстанавливаться. С другой стороны, э, министр здравоохранения... По-моему, вот вот совсем недавно, где-то неделю назад, что очень жалеет о том, что в прошлом году они открыли Аджарию, Батуми это регион Аджарии, открыли для туризма. И в этот период как раз уже в конце сезона, там 30 августа, они закрыли, объявили Аджарию, Аджарию Красной Зоны. Большой всплеск был вируса здесь, на этой территории, перекрыли дороги, то есть люди начали массово покидать вообще Батуми. Вот. И я даже помню 30 августа, мы были за городом, и там кто-то звонит, говорит, что люди массово покидают город. Ну как бы там, ну как массово, прям собрались и уехали. Оказалось действительно так, мы вернулись там 1 сентября, и вот действительно вот в этот период как раз э, очень многие уехали, просто вот визуально видно, что людей не стало в Батуми буквально за два дня. Поэтому вот, сезон закончился и не начавшись по большому счету, в прошлом году. И сегодня э, зимние курорты э, Бату, Грузии также закрыты на отдых, поэтому э, есть такой вариант развития всей этой, всех этих событий, что летом, возможно, вообще Аджарию не откроют для туризма. Вот такая ситуация неприятная, вот, но как есть. Э, многие люди уехали вот, как раз в период пандемии из Батуми, из Грузии, и много знакомых уехали, которые здесь жили, экспаты. Сейчас живем просто внутренним рынком, да, вот как есть, что есть потребление какое-то, как и во многих городах, я думаю, во всем мире. То есть очень похожая ситуация. Поэтому цена и в Грузии упала на недвижимость. Если есть у вас желание сегодня что-либо приобрести, то сейчас самое время, потому что всегда есть падение, всегда есть рост. 2019 год был пик цен. Вот, и вот, грубо говоря, если мы возьмем Орби-Сити, апартаменты... Которые стоили 40 тысяч долларов, которые были видовые, которые были недалеко от моря, да если так смотреть по блоку, да, ближе к морю, то э, сегодня цена на такой номер примерно э, там упала на 10-15%. А номера, которые были в конце здания, например, э, виды, которые сегодня перекрывают новое здание, тот, кто собственники, они мне поймут, э, то э, на эти апартаменты цена упала на 20-25%, на то есть очень сильно. Почему? Потому что виды перекрываются, то есть, люди уже, новые инвесторы, которые хотят купить что-либо, они уже хотят купить с таким, чтобы вид уже точно нигде не перекрылся ничем. Вот. Ну, то есть, в зависимости от того, где расположена недвижимость, также в принципе и по городу. Да? То есть, можно, в принципе, отследить. Там, Пятая какая-то линия, там, шестая условная линия, то там цены соответственно еще сильнее упали. Те апартаменты, которые были там на первой линии, вот в принципе цена сохранилась. Где-то какое-то падение есть, да, там процентов на 10%, но в принципе цена держится. То есть дорогие апартаменты, они так и стоят, то есть не продается. Такое что-то средненькое, то, что было в принципе доступно, то, что легко оборачиваемо было. Вот. Сегодня немножко вот, цена упала, скорректировалась, вот, но. Если туристический поток вернется, соответственно, цены вернутся на свои места. Вот. Поэтому если вы рассматриваете Грузию как для места для проживания, для бизнеса, для инвестиций в будущем, то сегодня время как раз покупать. И земля цена хорошая на землю на покупку, примерно чтобы понимали хорошее место. Вот хорошее место, я имею в виду, это будет видовое какое-то место за городом возможно на какой-то горе, но недалеко от моря. Цена примерно 50-60 долларов за квадратный метр. В рузе считается квадратный метр. Это будет земля сельхоз назначения. Вот ее нужно будет еще перевести в не сельхоз, если вы приезжие, если вы экспат. И перевод земли в несельхоз стоит примерно 2000 долларов 3000 долларов в зависимости от площади в зависимости от проекта то есть примерно что понимали например участок под строительство дома 500 квадратных метров будет стоить примерно там тысяч долларов вот грубо говоря так вот грубо говоря и плюс строительство самого дома то есть сегодня цена на квадратные а раньше эта земля стоила там 100 долларов где-то 80 долларов 70 долларов можно торговаться Опять же, да, по, по факту. В зависимости от локации, в зависимости от расположения. Но ну сегодня, конечно, очень многие идут на торг. Вот. Что касается оформления. Оформление сегодня происходит, можно удаленно оформлять. Вы делаете доверенность на ваше доверенное лицо с вашей страны. Например, вы выбираете здесь своего знакомого или меня, гру грубо говоря. Делаете доверенность на покупку или на продажу этой недвижимости где вы указываете все условия, как должна сделка происходить, например, ваш номер счета, или там, как должны перечисляться деньги, и максимум все условия, то есть есть образцы какие-то. Пересылайте физически доверенность сюда на вашему доверенному, доверенному лицу. Покупатель также может действовать, также выслать или доверенность доверенному лицу, или сам прилететь в Батуми, или приехать, или возможно кто-то местный покупает. Договор оформляется у нотариуса, заключается сделка, деньги переводятся по банку. То есть все безопасно и все законно. Поэтому все вопросы можно регулировать. Некоторые пишут, что сегодня значит, очень неоправданные были вложения в недвижимость в Грузию. Там, да еще давно нужно было купить биткоин. И сегодня там он стоит 50 тысяч долларов. Вот, если бы мы тогда купили... Ну это же знаете, если бы, да кабы, Никто ж не знает, сколько завтра будет стоить биткоин. И, а недвижимость как-никак есть. И да, цена упала, но цена и вырастет. Возможно, не вырастет никогда. Возможно, это конец света, но это ж никто не знает. Вот, но как показывает история, всегда есть какие-то падения, всегда есть какой-то рост. И в принципе мы можем отследить, какая цена минимальная и какая цена максимальная. То есть пиковые цены мы видели в 2019 году. И минимальные цены мы видим сегодня. То есть примерно мы понимаем, какой диапазон, да, то есть где дно, где потолок. То есть вот где-то вот в этом промежутке мы будем двигаться. То есть что-то можно себе спрогнозировать. вот по биткоину как бы там просто все стреляет вверх-вниз. Ну, наверное, тяжело. Кстати, сделки мы можем совершать также в биткоине. Если кого-то это также интересует, кто-то хочет зафиксироваться и выйти на хаях, то вот сейчас самое время. Что касается аренды, цена на аренду очень упала. И работать в аренде сегодня невыгодно мне как управляющему, потому что мой процент, который мы как управляющие, не только я, еще другие ребята, которые также занимаются арендой, мы получаем за свои услуги, его просто этого процента не хватает для того, чтобы перекрывать все расходы. Вы это должны понимать при таких ценах. Соответственно, мы все должны собственники, управляющие агенты, риэлторы, все должны поднимать цены. Ориентироваться на что? На цены, которые есть, например, вот в Ворби, на ресепшене. Сегодня цена на ресепшене в Ворби-Сити за номер апартамента двухместного стоит 80 лари. Это примерно 25 долларов. Поэтому вот ориентироваться хотя бы на эту цену. Но не так, как другие ставят сегодня по 50 лари, это там на 30% дешевле. Но это просто, это невыгодно. Вот если 50 лари сегодня стоит ночь, уборка номера стоит только 20-25 лари. И плюс еще должен что-то заработать управляющий ваш или То есть, по факту, вы должны как собственники заплатить 2 доллара за квадратный метр плюс коммунальные расходы. То есть, там ничего не остается. Ну, ничего не остается. Поэтому минимально, вот мы должны все ориентироваться хотя бы на цену 80 лари как есть на ресепшене и если ресепшен будет поднимать цены в принципе нужно двигаться по рынку также смотреть то, что они отслеживают я видел недавно, публиковали где-то в соцсетях, писали комментарии ну, очень много недовольных людей этой ситуации и собственники что мол, орби такие плохие вот они там все не строят и там цены низкие я никого не защищаю другая ситуация, другая позиция я просто хочу констатировать факт, они говорили, что 100 лари стоят там 3 ночи. Но это была промо-акция, как и все компании иногда делают какие-то промо-акции. Черные пятницы, распродажи, минус 50% скидки. И только об этом. Была у них распродажа там на день Святого Валентина, три ночи стоят 100 лари. Только для того, чтобы привлечь людей, сделать какой-то... Узнаваемость – это нормальная позиция. Завтра цена у нас будет стоить уже 100 долларов, например, за три ночи. И никто жаловаться не будет. Поэтому ну, нужно как бы смотреть, да, то есть, что делать. И примерно сюда ориентироваться, то есть, что касается ценового диапазона. Вот, Если цена минимальная будет продолжаться в этом году, как, например, в прошлом году, то э, я, например, вообще откажусь от аренды в этом году, если такая цена будет, как и в прошлом году. Я откажусь от посуточной аренды, потому что мне невыгодно. В прошлом году мы отказались от управления отелем, потому что мы попали на деньги, и потому что цена была на посуточную аренду низкая, а нашего процента, который мы получаем как управляющий, просто не хватает, чтобы перекрывать все расходы, тем более что-то зарабатывать. Тогда какой смысл, я извиняюсь, звонят, тогда какой смысл, Вообще заниматься этим направлением, легче продать один апартамент и заработать себе доход с месячной аренды, То есть, чтобы понимали. Поэтому э, это задача каждого собственника, зачем вообще я этим занимаюсь, мне интересна вообще аренда, мне интересен весь процесс от начала и до конца. Но сейчас такое время, что просто не получается эту цепочку закончить. То есть люди некоторые инвестируют деньги и хотят, соответственно, потом получать доход. Мне интересно, и так любому, в принципе, другому управляющему мы общаемся с ребятами. Интересно привлечь деньги, привлечь на покупку клиента, заработать свою комиссию, дальше этого клиента обслужить, дальше заниматься аренды обслужить клиента, который придет с аренды, клиенту предложить сервис, у нас было в отеле, то есть что мы, в принципе, можем делать по всему объекту, и не только мы, да, это каждый может делать, то есть предлагать какие-то дополнительные сервисы, завтраки, уборки, трансферы, аренду автомобилей, покупку каких-то билетов на концерты, то есть когда все запустится, то есть что мы делали? Туристические услуги предлагать, предлагать СПА, банки, в общем какие-то развлечения, это все можно делать и потом зарабатывать деньги, соответственно свой процент забрать и отправлять инвестору, то есть вот вся эта цепочка, это интересно, это мне это интересно, поэтому я в принципе занимаюсь арендой. Вот. А сегодня, когда такая ситуация, но ну, все должны понимать, что нам нужно всем ждать. Просто лично мне вот на данный момент это просто какая-то тягость. Это аренда. Вот, и, конечно, отношения ни с кем не хочется портить. И все, в принципе, понимают, все нормальные люди. Слава Богу. Вот, но по любому есть такие люди, которые этого не понимают. Что как же я же там инвестировал, у меня же там расходы, у меня там 2 доллара за квадратный метр. Что мы можем поделать? Сегодня цена... За месяц аренды по рынку стоит 100 долларов, если кто-то снимает долгосрочно ваш апартамент. 100 долларов. Вот со 100 долларов сколько должен забрать себе, себе управляющий? Ну, 10-20 долларов. Вам остается 80. С этих 80 вы 60 долларов отдаете Ворби как за управление И ничего не остается То есть вот такая ситуация сейчас Поэтому нельзя сегодня сдавать за дешево Иногда вот бывает, да, там просто чтобы перебиться там Мы там сдаем какие-то номера И там с собственниками, конечно, об этом договариваемся Но это вообще не выход Однозначно Нужно максимально поднимать цены И ждать сезона. Если цены не поднимутся, скорее всего, вообще нормальной аренды так и не будет и даже в этом году. Поэтому все ждем открытия нормальных границ и чтобы люди могли нормально сюда добираться, поднятие цен и дальше уже будет видно. Будем смотреть по ситуации. Что касается э, вообще проживания здесь, в Грузии. Последний год, конечно, э, я здесь, если честно, кайфанул от того, что вообще, где я нахожусь, в, какой, в каком месте. Э, все очень рядом. Горы, море, локация, красивые виды, классная погода, э, тепло. Вот весь январь была температура там плюс 15, плюс 18 градусов, солнце. Э, утром спорт. Э, то есть, потом днем занимаешься, в принципе, своими делами. Все на таком как сказать, знаете, людей нету, и вот все пусто, в принципе, весь город доступный, вот, то есть есть свои однозначно плюсы этого э, времени, вот, сейчас снег выпал на улице, немножко снег, ну, вот во многих городах, уже севернее, конечно, вы знаете сами, что снег выпал, и мы тоже на себе, на себе это сегодня ощущаем, э, в целом, очень нравится здесь в Грузии, кто планирует переезжать сюда, очень здорово, приедьте, протестируйте, вот как, как сделал я со своей семьей. Нам здесь очень нравится. И мы вот разговариваем. Мы здесь, наверное, надолго. Именно что касается жить. Поэтому нам здесь очень комфортно. Есть свои минусы, как и в любом другом месте. И также есть плюсы. Но ну, вот нас плюсы устраивают. Поэтому, если у вас есть такие мысли, милости просим. Здесь хорошо. Ждем, когда все возобновиться по чуть-чуть и там уже будет я думаю получше ситуация для всех всего наилучшего кстати у меня есть второй канал орби city apartments и что касается рабочих вопросов скорее всего я буду туда-туда выкладывать там обзоры какие-то там может быть какая-то информация будет про орби на этом канале вот руслан кдальчук я в принципе ничего не снимал последние полтора года может быть пару видео в прошлом году сделал и все одно время смешал и работу и личную жизнь и потом это получилась такая каша мы взяли отель я передумал что-либо вообще выкладывать об этом хотел как бы подготовиться а потом снять какой-то прикольный ролик и в общем так оно все и запустилось вот но возможно здесь я продолжу что-то снимать но уже больше про личное чем про работу а про работу то скорее всего будет на другом канале все ребят всего наилучшего до свидания пока